И играли с тобой в прятки Было все у нас в порядке От любви своей парили Все вулканы покорили С ночи до утра гуляли никого не замечали но вдруг стало ты туманом. И любовь твоя бана, помоги мне, помоги мне, я тебе. Ведь холодное сердце Только звезды считаю а тебе вспоминаю Ты разбила надежду И не жить мне как прежде Для меня тенью устала, Роль свою ты отыграла Помоги мне мне я теперь. Помоги.